Привет, меня зовут Максим Петров, я независимый финансовый советник, консультант семей с активами от 30 миллионов рублей, помогаю сохранять, приумножать денежные средства и сегодня обращаюсь к тебе, к человеку, который ищет куда же вложить денежные средства в 2018 году, как их сохранить, как минимум приумножить. С 2005 года я занимаюсь консультированием, управлением благосостоянием, то есть, каким образом зарабатывать в, любое, в любые времена. И я часто было такое, что рекомендовал своим друзьям, знакомым заниматься инвестициями, приумножением, но в большинстве своем люди там как бы особо не замечали. Ну, то есть они были сосредоточены на каких-то узких нишах. Кто-то инвестировал в недвижимость, кто-то занимался валютой, кто-то занимался собственным бизнесом. И, соответственно, вопрос формирования благосостояния, вопросы формирования инвестиционного портфеля, диверсифицированного получения нескольких источников дохода, в принципе, эти люди для себя не рассматривали. Но в последнее время я начал замечать такую вещь, что все люди тем я тем или иным образом общался раньше, они стали ко мне обращаться, то есть они стали ко мне обращаться с вопросом «слушай, Максим, а где, как же сейчас как минимум сохранить и как сейчас в принципе можно зарабатывать?» Потому что то, что происходит в настоящий момент вообще просто непонятно. То есть недвижимость просто встала, стандартные способы зарабатывать на недвижимости, они перестали работать. То есть почему остановилась недвижимость, почему она не растет и как долго это продолжится. Другая категория людей – это те, кто э, занимался, допустим, валютой, потому что там было все понятно. Соответственно, если нефть выросла, рубль окреп. Если нефть упала, то, соответственно, доллар будет дорогой, поэтому доллар нужно покупать. Сейчас вообще непонятно, что происходит. Сейчас получается, что цена нефти у нас там 75 долларов за баррель. А рубль находится там в диапазоне 62 рубля. То есть последний раз, когда цена нефти была 75, доллар стоил 40 рублей. То есть что происходит, непонятно, как на это можно непосредственно заработать. И в таких вопросах возникает все больше и больше. И я для себя подумал, что почему бы не записать серию видео, бесплатных видео на тему, как сохранить и приумножить. Капитал в трудные времена, потому что я думаю, что вы согласитесь, времена трудные, потому что зарабатывать стало труднее, труднее стало зарабатывать в бизнесе, труднее стало зарабатывать на валюте, труднее стало зарабатывать на недвижимости. Ну а если говорить о доходности, допустим, банковских депозитов, она каким-то непонятным образом снизилась в два раза. И самое интересное, непонятно, что будет дальше. То есть изменится ли это, вернется ли это к первоначальным значениям или будут какие-то другие вещи происходить. Поэтому я сделал бесплатный видеокурс, который можно посмотреть абсолютно бесплатно. Ссылка на данный видеокурс находится под этим видео. Она рассчитана на людей, у кого капитал есть хотя бы 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей на банковском депозите просто лежит в наличке, не знаю, что делать, в валюте пытаешься спекулировать. Небольшой капитал, и у тебя прям боль такая, которая говорит, ну то есть запрос, что же с этим делать. То есть куда сейчас нужно нести, куда вкладывать, чтобы как минимум сохранить и приумножить денежные средства. То есть мы про приумножение. Да, трудно, да, сложно, но. Все равно даже в такие времена есть люди, которые зарабатывают, и я в принципе поделюсь фишками, что делаю я, что делают мои клиенты состоятельные для того, чтобы зарабатывать в любые времена. Поэтому еще раз, подписывайся, включайся в видеокурс, ссылка внизу данного видео, и увидимся непосредственно на видео, где, я думаю, ты получишь очень много полезной информации на внедрение, на применение. Спасибо за внимание, хорошего дня и удачи!